Правильно я понимаю, что получается убеждение становится ценностью, блокируя реализацию истинной цели. Абсолютно правильно. Вы вот просто вот вдаль смотрите, уважаемая коллега псевдоним. Совершенно верно. Убеждение самое главное в сознании, что боится нарушения. Она говорит, ладно меняй картину мира, ладно хорошо меняй свой эмоциональный статус, можешь Желать немножко более активнее или пассивнее, как там тебе надо, но меня не трогай. Потому что если тронешь этот краеугольный камень, развалится все, в том числе и границы реальности, которые я тебе построил, в том числе и событийное поле, которое я делаю. Ты от меня просишь большего событийное поле, я не могу. Оно тебе шепотом говорит, я не могу. Ну только ты так -то никому не говори. Но если ты тронешь это, это мое убеждение, событийное поле развалится. И ты уйдешь к другой эгрегориальной системе, которая может. А я же без тебя не выживу. Да, я могу мало, но ты лучше не хоти ничего другого. И скажи, где родился, там и пригодился. И скажи, не было богато, будем начи... не будем начинать. И скажи, пусть так и остается чего там уж. И это значит, что ты согласился со мной, я не могу тебе дать большее событийное поле, но так если я не могу, так и ты хотеть не будешь. Видишь, как мы с тобой хорошо договорились. Вот так держит убеждение в одной событийной цепочке.